Ой, так, у нас Даринка, сейчас. ой, господи, боже мой, ой, радуется она у нас, ой, Даринка радуется, раньше Аминку так держал, сейчас дай, Играть хочет. Немножко засыпать. еще на Еще рано. Чуть-чуть осталось. Ой, господи. Ой, ой, ой. Чуть не Что Чуть упал? А ты что там пользуешь? А? А вот я. А вот ты. А вот мама делает резиночки, сидит, да? Ага. Надо будет потом пофоткать. Мама, мама, это мне мама, мама. Нет еще мама. мама делает. Мама, О, это что? А? Давай, что хочешь показать? Вот ты так умеешь стоять, иди. да? Чё, Смотри я как я на ноги. Ты, ты куда? Вкиш, вкиш, вкиш. Давай. Это сегодня у Амины нянечка опять дала вещи-то. Целый пакет дала динарки. А здесь-то что ты у меня творится меня, на моей подушке покажу. классно. Пойдемте покажем, пойдемте покажем. Сейчас Мама, только... а. Сейчас, сейчас, сейчас. Я все сложу, все хотят показать себя. а ты умеешь, умеешь. Вот, ну, господи, боже мой. Вот такая куточка. Мама, да. мама, что точить? Ай, котик у вас, да. Куточка. Туфик, ты носочки-то что выкидываешь? Ну, давай, показывай, показывай. Мама, что? Мама, я вам... Она сырая, еще вот. сохнет, я ее постирала. А тушики такие? Давай, мама, присядь, потом ты рассказывай. Это, повыше, вот Эти туфельки дала нам няня. Нянечка да. воспитатель няня у Амины. Она уже второй раз нам дает. Ага. Это первый, первый раз, это, раз дала тоже. это тетя Таня потом. Это тетя Таня дала, да? Это тетя Таня дала, да? да. Там еще сапожки какие дала тетя Таня. Да покажи классные такие. Эти тапочки тетя Таня дала, да? Вот такие сапожки одевают. Тетя Тё, Таня дала эти сапожки. Вот такие тут а с... мех. И, и с курткой красной, да, тетя вот Таня? Это у да, да, это Айна дала. Уй, капаешь, капаешь, иди. Ой, вот это ты сапожки. показывала. Так давай так. вот эту куртку дала. Да, Короче, мы уже к школе собираемся, да? Да, вот. Это все нам сегодня нянечка дала. Няня-воспитательница. Она очень хорошая. А я такая Здесь все школьное. Это цеминь. Да, подожди, не трогай. Да, да. Ага, какая классная бусочка. Да, это брюки школьникам. Да, школьникам. Покажу и майна. Да, на покажет она инди да. вот прыгнула. так вот показывают вот так она так. в развернутом виде она с изнанки сейчас ага так, да потом вот такая. Ну, здесь нет вот она пуговички вот так вот она перед вот такой ага, вот. Вот, та же покажу, ну ладно ладно все Понял. все давай там уж показала подожди Аминка вот. Такие брючки строгие, да, школьные, да, в школу это носить. У меня еще кони, еще школьные... тени. Ты уже в школу готова у меня почти. У меня еще кони, еще тени. Да, полно уже штанишков, вон Такие школы? еще танички, еще тени. Ага, гамашки. не старые, это не гамашечки, это школьные штанишки ага. стрейчевые. Они растягиваются. Мама! Вот гамашки. Ну ты-то чего колготки принесла? Нет, это-то зачем? Это не надо. То, что сегодня у тебя воспитательница няня дала. Вот такие речки да. опять. Да, это гулять можно ходить. Ага. Колготки опять пришли, да, Лена. Вот такие. Колготок много. Вот эти колготки ты можешь в садик сейчас носить. Смотри, они какие класснюшки. Получили. Смотри, здесь котик нарисован. Ага. Мне очень нравится. Вот такие, Мне тоже. Да. Вот И повесь, по где колготки у вас висят туда, повесь сразу. Туда? Я уже половину убрала колготки. Летние. Все. Летние, тоненькие. Зачем надо? Сейчас зимой тоненькие не будьте ойдем. Ой, не дергай, не дергай, не дергай. ]lış? Что там делаешь, Буковки-то как учим. Учим буковки. Почему? <клывал fuzzy> Ты кричала, надо повесить, буковки учить. Вон висит у тебя, иди учи. Амина, учить? Нет, потом. Это играйте вон игрушки, я ничего не буду доставать. Ну сейчас. хотя, мистите, какая пачечка Домик. Домик играйте. Не надо, оно большое, оно школьное. Я уберу сейчас это все. Ну оно длинное будет. Кто Я это ползет? Какой медвежонок? Это папа а. тепил. Ладно. это, а. это так? А. Ай, как умеет Даринка зарядку делать у нас. Ай, как играть хочет. Ладно, пойду резиночки делать, сидите. Ну не дергай, не дергай, упадет, потом плакать будут. Не надо. А это точку Али. Это школьные, да. Школьные. Мам. Всем привет, друзья. Моя работа началась. Сейчас пять четырех утра. Время уже пять. Пять утра. Андрей проснулся, что тебе говорит, не спится. Я говорю, я выспался. Сейчас хочу вам показать, какой у меня ковальдак на столе. Громко не могу говорить, у меня дети спят. И подбирала <coughs> ленты, серединки к Что-то надо дополнить где-то, чтобы пустотности такой не казалось, здесь думаю еще надо дополнить здесь а, вроде все как вроде как все и бусинки подобрать надо будет к этому к этой резиночке затем вот здесь я голову конечно ломала думала у меня есть Кабашу на аркутике вроде они где-то были что-то не могу найти а затем к этой денте тоже середину подбирала тоже пока еще туда-сюда. Вот. Подобрала здесь к этой ленте. А буду делать сколько успею. Так. Здесь бусики тоже надо будет подобрать. И еще надо будет туда что-то внести, потому что пусто, мне кажется. А сюда я подобрала ленту черную. Черный сковых а, черный с красным вообще классно. Так, а это что у меня? Это мешает. Вот мои серединки мои. Но это уже не надо мне здесь. не надо. Это тоже лишнее. Затем нашла вот такие еще шарики разноцветные. У меня есть ленты разноцветные и я их туда добавлю. А это хамелеон лента. Смотрите как она переливается. Я не знаю на камеру передастся не передастся. Хамелеон. Это то же самое, но желтоватое. Очень красиво, мне очень нравится. И у меня лежат в серединке мотоциклы. Еще есть лента такая, серединки вот эти двух сортов. Вот еще и хочу я сделать из них бантички. Есть Два сорта лент и два сорта кабошона. То же самое нашла вот эти краси красивенькие серединочки. Хочу их а, тоже использовать. Не знаю, времени хватит, нет. А, вырезала, сидела. Вот сейчас ленту собираюсь вырезать. На улице идет дождь. не спится, все я высказала, потому что. Вчера еще вечером закончила кое-какие резинки.